Всем привет! Я Сэм, Это, ну это новый ролик. Кстати, это рубрику я все-таки не забрался, Я решил ее дальше записывать. ну, потому что меня один чувак попросил, я бы так ее забросил. Ну давайте, ребята, что будем делать? Мы опять просрали все вещи. Что делать? Я не знаю. Вообще не знаю. Ну капец, блин. Шо делать? Шо? Ну давайте залезем на дерево. Будем еще. То есть и дерево будем добывать. И сейчас еще и ночь. Ой, тут двойной капец просто. Ну давайте. Добываем дерево. Ну что будем в этой серии делать? Дайте подпишитесь на канал. Это очень важно. Нужно. Я бы хотел сегодня добить 75 подписчиков. Да хотя бы 70. 70 я еще. Я еще два дня назад 70 хотел добить, ребят. Ну ч, это прикол какой-то, что ли? Я чуть не сдох, сейчас только шо. Конечно. Ч делать, Ч делать? Ай, ай. Больно я его бью! В стреляй, ходилка за ума! Блин! ПЕЛЬМЕНИ! КАШЕНЫЕ! Короче, ребята, я думаю, закончить эту рубрику. Ладно, не будем заканчивать. Но я не знаю, как тут прожить. Кто тут тебя атакует со всех сторон, блин. Я думаю, сделать какую-нибудь рубрику. Можно снайперы сделать. Не знаю даже. Ребят, кстати, извините за плохое качество, но если я попытаюсь сделать качество получше, то, ребят, ну, лагать будет. А, лагать... А лучше смотреть в фиговом качестве, чем... чем с ужасными лагами. Да блин, я этого скелета могу один раз ударить за его выстрел. Нет, мимо, мимо, отлично. Ну, ты говоришь, я как кальприма. Так, короче да ну он прям просто прыгает на него просто прыгает давай иди отсюда иди а все мы его убили ну капец так короче ну давайте наконец добудем нормальное дерево надеюсь мы его добудем о нет. Подождите, еще один... А, блин! А, блин! Что это за. Что это уже? Нет, это уже не выживание, это уже какой-то хардкор, блин. А помогите. Помогите. Подписчики, напишите сейчас комментарий. Живи, живи. Фух. Фух, я буду жить. Спасибо, подписчики. Благодар... Только благодаря вам, ребят, серьезно. Спасибо огромное, что я, я буду жить, но только благодаря вам. Ой, извините <с> так короче что делать а нас тут же зажали блин вот корпец кирка я уже пол кирки поломал Сейчас добудем два кусочка камня. О, мы как раз можем с вами сделать что-нибудь. О, мы можем сразу и кирку сделать, и меч. Ребят, давайте вот здесь будем выживать вот этих вот. Нам бы лук выбить, ребят. Ну, вообще бы. О, ну, так, смотрите. Делаем кирку. Сделаем меч. Так, это мы все убираем. Ну, и давайте скоро... Ну, это как бы уже восьмой. Так как будто бы это второе, как, как будто мы за первый день разбились. Да, mm -hmm. mm -hmm. у меня в эффект выигрышный. Я просто mm -hmm. сделал максим... минимальный минимальную графику, чтобы ну, чтобы Майнкрафт не лагал. Так у ребята, кстати, животные могут сами спавниться. Вы это знали? Давайте пока день мы тут все обустроим. Мы с вами все устроим. Ну да. Будем жить на этом островке. Потом будем искать. Ну, Временно мы будем жить на этом островке, пока железо добудем. Там и так далее. У нас с вами сейчас странный дом выходит, но здесь мы будем жить. Да, что же еще делать? Сделаем сундук. Вот так мы будем от зомби прятаться. Вот сюда мы будем заходить. А вот здесь будем ходить. Ну да, короче. Вот так примерно мы от зомби будем прятаться. А вот скелетов, ну пока от скелетов защиты нет. К сожалению, скелеты сейчас нас могут победить на раз-два. Так, здесь ставим вот так два блока. Сюда ставим. А вот вот сюда ставим сундук mm -hmm. так отлично теперь нам надо бы все было подстроить получше все mm -hmm. давайте топор себе сделаем можем позволить топор так подождите вот здесь вот каменюки у нас стоят если что потом исправим так палок у нас не хватает ну да палки просто вот палки из этого сделаем вот отлично вот сюда мы сложим все вот эти ненужные вещи полку оставим кирку выложим дерево ну дерево две штучки хватит оставим так теперь возьмем булыжник ну, давай, Саня, же не сдуло, заложим обратно туда. <клес> ну, почти наели, слушайте. У нас две с половиной сердечка, уже три, кстати. Чего? Здесь больше никаких животных нету? С чего? Как же так? Что? Курица есть, но... Ну. курица лучше размножать. Ребята, это не такой маленький остров, как я думал. По уголек. Назову, кстати, эту серию. Все по новой, Давайте назовем. Или давайте все сначала. Вот здесь у нас проход будет с дверкой. А вот здесь все огородим вот так. Ну, это такая временная защита. Потом мы все улучшим обязательно. Эм, ужасная защита. Чё, тут плюс еще вот это вот листья. А, нет, эти листья живые. Это от живого дерева листья. Я думала, они сейчас отвалятся, а нет. А, нет, от живого дерева нам. То есть не отвалятся. Ну, давайте, ребята. Что, у нас тут какая-то постройка, естественно, она странная, но да. Ну, это наш дом, как бы, будет. Вот так строим. А потом вот здесь еще. Не, вот так подождите. Вот так. Нет, даже, даже не так. Даже вот так мы сделаем. Мы будем экономить что у нас ресурсы. Нет? Поэтому мы вот такой эконом-домик построим сейчас. Подождите, мы топор так и не скрафтили. Ладно. Пошлите копаться. Да, типа, пускай это шахта будет. Надо же там шахту построить. Значит, я так, по-моему, впервые делаю. Делаю именно. Я видел такое, когда я с другом играл, тогда вот видел. Ага, так, ну давайте вот так построим тогда наш эконом-дом. Фиговый в скобочках. Эконом-дом наш. здесь, я думаю, скопаем. Тоже, чтобы еще побольше всего скрафтить. Ну, ну фиг, мы побольше сделаем, что-то. Чего-то, потому что у нас вот так сделаем, ребята, да? Хорошо. Слушайте, хорошие, хорошие апартаменты построил, сейчас. Апартаменты вообще при, прекрасные. Кто не согласен, лайк. Кто согласен, лайк. И кто не согласен, тоже лайк. Ладно, лайков, мы, лайки я больше не прошу. Ну так, я прошу лайки. Ладно, напишите какой-нибудь комментарий, там, я увидел. Я могу лакнуть на ваш комментарий, ответить точно. Блин, а у нас ролик очень долго идет. А -а -а -а -а... Короче, давайте сейчас мы... Э -э, в следующей серии мы обустраиваем апартаменты. С вами, я был, с вами был я, Сев. Ждите э -э -э -э сегодня новой серии. Всем пока!